Еще одно видео. Пришло время создавать аккаунт на бирже MBIT. Мы с вами принимали участие в Telegram боте, где зарабатывали данные токены выполняя задания. Сейчас нам необходимо найти кнопку в меню REC дальше идет Exchange Registration Не хочу запускать, а то у меня все по новой здесь будет. Тут внизу есть меню. Нажмете, откроется, выберите Рек, Exchange Регистрацион. Потом вам на почту, которую вы вводили здесь, придет письмо. Нажмете на кнопку в письме. Перейдете на сайт, зададите пароль. Вводим пароль, подтверждаем пароль. И на этом все. Дальше авторизовывайтесь. Готово. Через.. 10 дней всю информацию из телеграм-бота ваших рефералов рефералы там первой линии, второй линии все перенесут на биржу включая балансы то есть токены дальше следим за новостями ссылка на этот пост у меня будет в описании под видео на этом все всем спасибо за внимание, пока